Класс детский перешел плавно в духовный, а духовный в этом году протекает в самой главной сфере. Это то, как же почувствовать себя любимым и поймать эту любовь, впустить эту любовь, и чтобы эта любовь она заполнила наше все сердце. И вы знаете, что Джоэл Мари ее называли Леди Любовь. И она принесла человечеству ту любовь, которая не приведет к страданию, к потерям, к жалости, к зависимости. Она принесла ту любовь, которая дает возможность радоваться, наслаждаться, достигать. И ту любовь, в которой точно нет страха потери или страха отвержения, это та любовь, которая вечна. Единственное, что есть вечно, это любовь. И я думаю, вы это знаете. И мы с вами созданы любовью, мы растем любовью, движемся любовью, развиваемся любовью, как кстати, любое живое существо на планете Земля. Поэтому мы с вами счастливчики, что мы можем узнать ту любовь, которая дает возможность нам правильно воспитывать наших детей которая дает возможность понимать друг друга в межличностных отношениях. Мы с вами имеем привилегию узнать ту любовь, которая никогда не кончится. Я помню, еще в начале, на, на заре наших отношений с Геннадием, именно из-за страха, что любовь может кончиться, мы себе дали такой обет. Если мы полюбим кого-то, мы друг друга отпустим. Вот так было благородно-благородно, мы не знали, не понимали, что за этим стоит страх. Страх потери друг друга. И этот страх потери, он, по сути, присутствует в каждых супружеских отношениях и выражается в том, что супруги могут подозревать друг друга, ревновать, Проверять, выспрашивать, сомневаясь в верности, сомневаясь в преданности друг друга. И я думаю, что каждый из вас унаследовал генетический код, где в генетическом коде точно известно ваше отношение к любви. Для меня любовь, если меня вот сразу спросили, я делал метода, любовь это страдание. То есть это было просто, я была на тысячу процентов уверена, что любовь – это страдание. Для кого-то это любовь – жалость. Если вот жалеют, значит, точно любят. Для, для кого-то это любовь – зависимость, где ты э, и хотел бы сбросить бремя этой зависимости, но для тебя любить или равно жить – это равно зависеть. Поэтому мы все с вами унаследовали обусловленный вид любви. И, конечно, я благодарна Джурла Риточ, потому что она принесла эту любовь, которая дает такую свободу. Вот для меня любовь это было некое рабство, некое обязательство, очень тяжелое. Ты вроде бы и без этого обязательства не можешь, но и с ним так тяжело, что хочется сбежать. И сказать, ну не хочу я этой любви, больше такой. И в моей жизни два раза было то состояние, когда мы там с Геннадием разводились. И вместо того, чтобы печалиться, у меня была такая радость, вроде бы мне там крылья прицепили сзади. Несмотря на то, что там я была беременна, что был уже один ребенок. я думаю, у тебя как-то все как не у всех нормальных людей. Вообще нормальные люди при каких-то конфликтах или тем более разводах вообще правильно печалится, а ты прям становишься сама собой. И вот я не могла объяснить вот эти свои чувства, почему так происходит, почему мне не клеится. Я была таким логическим человеком. И меня, я всегда говорила, ты очень хорошо знала математику, геометрию, ты вообще логика в тебе есть. Вот объясни это состояние. Почему тебе при внешних очень плохих условиях тебе внутри весело, тебе внутри хорошо? И только в идеал-методе я поняла, что именно зависимость от мужа многопоколенная, столетняя. Вы знаете, что как минимум сто лет. Но если мы возьмем дальше, отмотаем, но ну это как минимум 150 лет формировала нас и формировал нас генетический код наши мысли чувства эмоции переживания отношения к детям к мужу к работе это то что записано на генетическом коде это то что записано на днк и мы с вами это не выбирали мы вот зачались и нам поставили знаете как печать мы ставим точно так Вместе с, вместе с рождением нам была поставлена эта печать генетического кода. И пока мы не знаем свой генетический код, мы с вами абсолютно не образованы. Мы как слепые. Нас двигают чувства предков, их мысли, их желания, их действия.